Друзья, привет! С вами Любомир Борода, и это две новых застежки от компании Art Casting Pride. А в прошлом выпуске, когда мне присылали, в прошлый раз, когда эти парни присылали мне на обзор свои застежки на пробу, я говорил то, что они для меня несколько легковаты, вот. И в этот раз парни прислали вот такие вот офигенные уже большие, такие вот эти крупные э, пряжки. Вот, увесистые и уже, уже они точно не, не легковаты и мне очень нравятся. Вот, это волк, а вторая это череп в бандане, вот, плюс он разбирается и бандан можно снять. Вот, я специально не плел браслеты с этими двумя бусинами для того, чтобы сначала разыграть разыграть два браслета, один с пряжкой волк, второй с пряжкой черепа в бандане и победитель уже мне скажет свой размер и цвет который он желает, и я сделаю браслеты, которые, собственно, вышлю победителем условия простые Вы Подписывайтесь на мой канал и репостите это видео в одну из социальных сетей. Либо это будет Facebook, либо это будет ВКонтакте. И пишите комментарии, то что да, либо мир я участвую. В вот, итоге мы подведем через пару недель дату подведения итогов я напишу в описании под этим роликом.